Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой Тристана Донована «Играй, история видеоигр». И сегодня ознакомимся с главой 5, которая называется «Грандиозное озарение». Хочу обратить внимание твое на то, что когда я озвучиваю Какие-то игры, ну, которые не были, к примеру, озвучены ранее в предыдущих главах, то обычно, если я нахожу нормальную картиночку, то я вставляю в это видео. Вот. В этом видео аж целых 22 картиночки. Даже 21. Потому что первую картиночку ты уже видишь на экране. Да? Это перед каждой главой есть какая-то фотография. Вот. Поэтому, если слушаешь не на фоне, то будь внимательным. Ну, что ж, начнем. Глава 5. Грандиозное озарение. Пока видеоигры в начале 1970-х годов завоевывали игровые залы, прародитель видеоигр компьютер по-прежнему оставался прерогативой избранных запечатанный за дверьми академий, государственных учреждений и крупного бизнеса. И люди, которые выстраивались в очередь к автоматам с PONC с целью просадить свою мелочь, и ведать не ведали, что видеоигры процветают и на компьютерах. Поколение компьютерных программистов, появившееся после выхода Space War, переняло эстафету эстафетную палочку у клуба технического моделирования железной дороги и принялось оттачивать навыки создания игр. В отличие от своих коллег в Atari и Belly, эти люди не сталкивались с коммерческим давлением со стороны аркад, в котором спросом пользовались простые, привлекающие внимание игры, специально разработанные для того, чтобы выудить из карманов игроков как можно больше денег. Единственным ограничением, стоящим перед этими людьми, были возможности, возможности компьютеров, которыми они пользовались. В то время как команда Spacewall наслаждалась роскошью экрана, большинство пользователей к середине 1970-х годов по-прежнему взаимодействовали с компьютером посредством телетайпов. Зависимость от телетайпов означала, что визуально игры могли отображаться лишь в форме текста, отпечатанного на рулонах бумаги. Какой бы ни была машина, все отражалось, отображалось или говорилось на узком рулоне газетной бумаги, на котором медленно печатал телепринтер, рассказывал Дон Даглоу, который начал игры делать еще тогда, когда изучал драматургию в колледже Помана в Клермонте, штат Калифорния. У нас стоял терминал, который печатал 30 символов в секунду на бумаге и 80 символов в ширину. Чтобы напечатать новую строчку, ему требовалось целых 2 секунды. Но тогда это казалось настолько быстрым, что захватывало дух. Когда ты до этого не видел ничего подобного, когда это походило на волшебство, скорость не имела значения. Тем не менее, нехватка скорости исключала возможность создания динамичных игр, похожих на те, что стояли в залах с игровыми автоматами. Программистам не оставалось ничего другого, как Кроме как создавать пошаговые игры. Подавляющее большинство этих игр выглядело абсолютно убого. Существовали бесчисленные версии крестиков, ноликов, виселиц и рулеток. Десятки клонов настольных игр вроде морского боя и рои игр, которые предлагали игроку угадывать числа или слова, выбираемые компьютером на наугад. Но по мере распространения культуры создания игр среди пользователей компьютеров программисты принимались за реализацию более новаторских идей. Совсем скоро игроки смогли принять участие в разборках на Диком Западе в игре нун Или взять на себя командование звездолетом USS Enterprise в игре Star Trek получили возможность управлять виртуальными городами в The Summer Game, искать чудовищ, которые скрывались в цифровых пещерах в Hunt the Wumpus и пытаться посадить лунный модуль корабля Аполлон на Луну в игре Lunar. Действия во всех этих играх были пошаговыми и чередовались с текстом, описывающим любые действия игрока, и медленно печатавшимся с помощью телепринтера. Даже спорт нашел отображение в пошаговом текстовом виде, благодаря игре «Бейсбол», выпущенной до Даглоу в 1971 году. Моделирование было одной из тех вещей, которыми занимались люди на компьютерах. Если ты читал о чем-нибудь, сделанном на компьютере, то очень часто мог прочесть, что они смоделировали то или это, рассказывал Даглоу. Как только я понял, что может сделать компьютер, тут же возникла идея бейсбол, ведь бейсбол очень математическая игра. Подход к симулятору бейсбола был невероятно далек от тех спортивных игр на первых автоматах, которые в общем-то были различными вариациями понг. Какие-то программисты сдвинули концепцию симуляторов еще дальше, подойдя вплотную к границам, в которых... Это еще можно было воспринимать в качестве игры. Одним из таких экспериментов стала программа «Элиза», написанная в 1966 году Джозефом Вейзенбаумом, профессором информатики из Массачусетского технологического института. «Элиза» превращала компьютер в виртуального психотерапевта, который мог спрашивать пользователей об их чувствах, и затем использовал их напечатанные ответы для того, чтобы создать некую видимость осмысленной беседы. Э -э Сноска. На самом деле имя Элиза носила программа Вейзенбаума, которая создавала виртуального психотерапевта по имени Доктор. Однако большинство людей звали эту программу просто Элиза и настоящее имя быстро забыли. И хотя зачастую все это выглядело неубедительно, попытка Элиза позволить людям взаимодействовать с компьютером с помощью обычного языка зажгла воображение программистов по всему миру. Одним из таких программистов, воодушевленных Элиза, был Уил Краузер. Краузер работал программистом у оборонного подрядчика Болт Беронек и ньюман где он помогал закладывать основы интернета, создавая программу передачи данных для американской военной компьютерной сети ARPANET. В 1975 году Краузер развелся со своей женой, и их две дочери остались жить с матерью. С матерью. Краузер очень переживал из-за того, что он отдаляется от дочерей, и начал искать способы общения с ними. Свое внимание он сосредоточил на ей написать для них на своем рабочем компьютере игру. Свою игру он построил на основе пещеры, которая является частью мамонтовой пещерной системы Флинт-Ридж и находится в штате Кентуки, и которую он исследовал вместе с женой. Он разделил пещеры на отдельные локации и прежде чем добавить сокровища, головоломки и бродячих монстров, дал каждой из локаций текстовое описание. Чтобы сделать игру доступной для своих дочерей, он сделал так, чтобы, как и Элиза, игра давала возможность игрокам использовать повседневный английский. И понимала некоторое количество команд, вроде идти на север или взять сокровища. Краузер надеялся, что этот подход с использованием естественного языка сможет сделать игру менее пугающей для пользователя далеких от компьютеров. Результатом его работы стала игра Adventure, сделавшая гигантский скачок вперед в текстовых играх. Если Ханзэ Умпус позволяла людям исследовать виртуальную пещеру, а Хайд Нун с помощью текста описывала происходящее в игре события, то ни одна из них не использовала вот данных для создания мира и сознания игроков и не позволяла им... Взаимодействовать с игровым миром, используя простой английский. Хотя созданная им игра понравилась его дочерям, сам Краузер считал, что в ней нет ничего особенного. После того, как в 1976 году он закончил работу над Adventure, он оставил игру на компьютерной системе на работе и отправился в отпуск на Аляску. Вполне возможно, что история на этом бы и закончилась. Относившиеся неодобрительно к подобным забавам системные администраторы регулярно удаляли все игры, которые они находили, поскольку им нужно было освободить столь драгоценное место в памяти компьютеров, которыми они управляли. Действительно, многие компьютерные игры, созданные в 60-х и 70-х годах, были навсегда потеряны из-за таких чисток. На самом деле выжило лишь небольшое количество, рассказывал Даглоу. Те, которые распространялись через Digital Equipment Corporation User Society – общество пользователей цифровой вычислительной техники компании DEC. Выжили отчасти потому, что многие из них были переформатированы или переизданы в первых журналах для увлекающихся компьютерами людей. Но пока Краузер лежал в ледяных чер чертогах Аляски, его коллеги наткнулись на Адвентур и принялись делиться со своими коллегами-компьютерщиками. Вскоре эта игра оказалась в компьютерных сетях университетов и компаний по всему миру. В начале 1977 года Адвентур появилась в Стэнфордском университете, где привлекала внимание Дона Вудса, студента, изучавшего информатику. Мой сокурсник, у которого был доступ к компьютеру, стоявшему на медицинском факультете, нашел копию этой игры в папке под названием Games и быстренько ее посмотрел, рассказывал Вудс. Меня эта игра заинтересовала, и я попросил передать копию игры на компьютер лаборатории искусственного интеллекта, которому у меня был доступ. Игра эта кардинально отличалась от прочих компьютерных игр того времени. Какие-то компьютерные игры включали элементы исследования. Но в основном это были абстрактные и ограниченные миры, вроде 20 случайным образом связанных друг с другом комнат в Hunt Описание Описания в игре Краузера меня здорово увлекли, а разнообразные головоломки влюбили меня в эту игру. На то время программистам было свойственно расширять или же вносить изменения в игры, сделанные другими людьми. В конце концов, никто тогда и не думал зарабатывать деньги на своих творениях. Вудс полагал, что мог бы улучшить Эдуинтуш и, получив благословение от Краузера, принялся за работу. Он изменил расположение пещер, добавил новые головоломки и заставил карликов из оригинальной игры бродить по пещерам в случайном порядке. Сосед Вудса по комнате Роберт Паризо также внес свою лепту, и одна из его идей позволила сделать лабиринт, из похожих пещер, созданных Краузером, еще запутаннее. К апрелю 1977 года Вудс закончил свои изменения. Новую версию этой игры он сделал доступной для всех остальных. Любой желающих мог ее копировать и свободно в нее играть. А сам уехал на весенние каникулы из университета. По возвращению же он здорово удивился. «Мне сказали, что компьютер в лаборатории был перегружен из-за людей, которые подсоединились к нему с целью поиграть в Адвентур», — рассказывал Вудс. Новая версия этой игры вызвала куда больше интерес, чем оригинал Краузера и вдохновила многих других на написание собственных текстовых приключений. Среди этих людей были четверо членов группы динамического моделирования Массачусетского технологического института, Тим Андерсон, Марк Бленк, Брюс Даниэлс и Дэйв Леблин. Мы решили написать продолжение Adventure, поскольку мы одновременно были восхищены и разочарованы этой игрой. Нас здорово раздражало то, насколько сложно было подобрать правильное слово, поскольку в тексте упоминалось всего лишь несколько объектов и было столько всего, что мы хотели сказать игре, а она нас не понимала, рассказывал Леблин. К тому же мы просто хотели посмотреть, что у нас может получиться. Если ты программист до мозга костей, то это типичная реакция на кусок нового кода или же новую идею. Леблинг уже делал какие-то игры до момента, когда их четверка решила сделать свою версию Adventure, которой они дали рабочее название Zork. В отличие от некоторых своих товарищей, Занимавшихся созданием игр для компьютера, он, будучи студентом MIT, имел доступ к одной из ультрасовременных систем эпохи – Implug PDS-1. Implug мог не только отображать графику на встроенном дисплее, но и был одним из первых компьютеров, который предлагал интерфейс в духе Windows. Хотя и нужно было использовать световое перо вместо мыши и нажимать педали вместо кликов. После создания более продвинутой версии Space War и графической версии изначально текстовой игры Hunt the Wumpus, Леблинг, Леблинг взялся помочь своему другу, программисту из MIT, Грегу Томпсону, в усовершенствовании игры под названием Maze. Стив Колли и Говард Палмер, два программиста из исследовательского центра Аймса агентства НАСА, Создали Мейс на имплаг в 1974 1973 году. Игра в полной мере использовала визуальные возможности имплак для создания трехмерного лабиринта, исследовать который можно было только с видом от первого лица. Позднее Палмер и Томпсон, работавшие на то время в AIMC, изменили игру так, что можно было соединить между собой два имплака. И игроки, представленные в виде парящих глазных яблок, могли перемещаться по лабиринту, пытаясь друг друга подстрелить. Когда Томпсон ушел из Эмса и в начале 1974 года присоединился к команде динамического моделирования, он принес с собой Мейс. Мейс была основана на графической игре в лабиринт, которую Грег принес с собой из Эймса. Мы решили, что будет веселее если различные люди смогут в нее играть и стрелять друг друга, рассказывал Леблинг. Они переделали мейс еще раз, сделав так, что в игру теперь могли одновременно играть 8 человек. Они создали робота, управляемого компьютером и появлявшегося в моменты, когда для игры не хватало живых игроков, и позволили игрокам посылать друг другу во время игры текстовые сообщения. Обновления, сделанные Лэблингом и Томпсоном в 1974 году, предвосхитили появление онлайновых баталий и матч, которые доминируют в видеоиграх с момента успеха Doom вот уже 20 лет. Мы несколько раз играли с коллегами с западного побережья, хотя ARPANET была довольно медленная, ну то есть это имеется в виду сеть, и задержки были попросту ужасными, Мейс стала настолько популярной игрой, что руководство нашей группы даже попыталось ее запретить, рассказывал Лэблинг. На абсолютном контрасте с Мейс, игра Зорг это попытка Лэблинга, Бланка, Дэниэлса и Андерсона призвать превзойти Адвентур, состояла исключительно из текста. Для того, чтобы затмить Адвентур, квартет придумал новый фэнтезийный мир, который можно было исследовать. К тому же Зорг заметно превосходил Эдвентур по части литературного исполнения. Четверка также переработала способ, с помощью которого компьютер считывал инструкции игроков. И теперь люди могли использовать более сложные предложения. Такие, например, как «взять топор и срубить дерево», а не команды, состоявшие из двух слов. По завершению работы над игрой, они переименовали ее в Dungeon. Вскоре после этого к ним в дверь постучались адвокаты компании TCR, создавшей настольную ролевую игру Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons – это смесь из настольных военных игр, властелина колец Толкиена и любительского спектакля. Стало феноменом сразу же после появления в 1974 году, Заинтересовал миллионы поклонников, которые тратили много часов, участвуя в приключениях, основанных на сложных статистических правилах и бросках игральных кубиков. Быть игроком в Dungeons and Dragons требовало серьезной подготовки, даже если ты и не являлся мастером игры. Игроком, который создает и контролирует сюжет игры и обрабатывает многочисленные уравнения, которые вытекают из действий игрока. Игры в Dungeons and Dragons могли занимать недели, а каждая игровая сессия длится часами. Большая часть времени проходила в спорах о правильности вычислений, которыми сопровождались действия игроков, рассказывал Ричард Гарриот, который присоединился к легиону поклонников этой игры в 1977 году в возрасте 17 лет. Большинство людей играют в бумажную версию Dungeons and Dragons примерно так. Все ходят у меня получается плюс 3 мяча, я нахожусь у другого игрока за спиной, и моя внезапность прибавляет еще плюс 2, рассказывал Гарриот. И вот тут начинаются бурные обсуждения в мельчайших подробностях возможные вероятности попадания или промаха. Наконец, когда спустя минут 5-10 все договариваются, снова кидается кубик, и получается, я попал, или же, ой, я промахнулся, а затем снова начинается спор. Поэтому и частота ходов в игре была чрезвычайно низкой. Столь огромное количество цифровой информации сделало Dungeons and Dragons идеальным кандидатом для компьютеризации. Она замечательно подходила под моделирование на компьютере, рассказывал Даглоу, который в 1975 году, после осознания того факта, что Dungeons and Dragons довольно сложная игра, создал Dungeon Одну из первых компьютерных ролевых игр. То, что в бумажной версии Dungeon and Dragons раздражало и отнимало массу времени, компьютер брал на себя. Dungeon дал Даглоу шанс сделать игру для нового компьютерного терминала, который только-только появился в Стэнфорде. Правда, этот терминал мог отображать лишь монохромный текст, и на то, чтобы сменить изображение на экране, ему потребовалось... Ему требовалось от 20 до 30 секунд. Но экран позволял придать своей игре некоторую визуальность в виде карты, составленной из знаков препинания и математических символов. Это был способ, к которому впоследствии прибегали многие видеоигры, особенно ролевые, используя его вновь и вновь в конце 70-х и в начале 80-х годов. TCR никак не отреагировала на игру Даглоу равно и как на многие другие ролевые компьютерные игры, которые копировали Dungeons and Dragons. Но когда в компании услышали о Dungeon, созданной в MIT, то послали к ним адвокатов. TCR обладала зарегистрированной торговой маркой на слово Dungeon, и поэтому они решили выступить в защиту своих прав, рассказывал Леблин. Адвокаты MIT упрекнули их в глупости. Но мы все-таки решили вернуться к имени Зорг, поскольку оно здорово отличалось от всего остального и казалось необычным. К тому времени идея с необычным названием стала привлекательной, поскольку создатели игры начали задумываться о создании бизнеса по выпуску программ и хотели нажиться на последнем побочном продукте микропроцессора – домашнем компьютере. Продававшиеся в сборке компьютеры вроде Altair 8800 или Kim-1 приблизили к действительности идею домашних компьютеров. А с выходом на рынок во второй половине 1970-х годов более продвинутых микропроцессоров, ощущение скорого появления компьютеров, домашних компьютеров, еще более возросло. Вскоре новаторские компании и технологически настроенные предприниматели принялись исследовать идею создания компьютеров, настолько маленьких и настолько дешевых, что всякий мог себе их позволить. Одним из первых людей, которые действительно продвинули эту идею вперед, стал Стив Возняк. После того, как он закончил работу над прототипом игрового автомата Breakout, он решил сделать свой собственный компьютер. Все свои вечера и выходные он проводил за разработкой Apple I компьютера, в центре которого был микропроцессор, и к которому могли быть подключены клавиатура и домашний телевизор. Прототип он показал своему другу Стиву Джобсу, который только-только вернулся из сути своего путешествия по Индии. Джобс предложил ему сформировать компанию, чтобы они могли продавать его изобретения другим любителям компьютеров. И первого Апреля 1976 года была сформирована компания Apple Computer. Компания произвела более 150 собранных вручную компьютеров Apple I. Но к моменту их поступления в продажу летом 1976 года возняк уже был близок к завершению работы над более удобным компьютером, который мог бы заинтересовать более широкую аудиторию Apple II. Возник поставил перед собой цель сделать компьютер настолько мощный, чтобы люди могли создавать на нем современные видеоигры. Компьютер, решил он, должен иметь цветную графику, надлежащий звук и разъемы для игровых контроллеров, и обладать возможностью подключения к телевизору. В частности, он хотел, чтобы эта машина была настолько хороша, что могла бы запускать версию Breakout, созданную на BASIC, в медленном, но относительно легком языке программирования. Это была дико амбициозная цель. Домашние компьютеры все еще были в диковинку, и сама мысль, что компьютер способен делать то же, что и игровой автомат, да еще и по приемлемой цене, широкой публике казалась сумасшедшей. Но к августу 1990 76 1976 -го года возник, к собственному удивлению, смог достичь своей цели. В своей биографии «I was» Возняк описывает запуск Breakout на своем компьютере как грандиозное, потрясающее и сильнейшее озарение. Будучи ловким бизнесменом, Джобс видел в Apple II машину, которая могла бы быть интересна не только склонным к игре гикам, и принялся искать инвестора, который мог бы помочь этой машине оказаться на полках магазинов по всей стране. Первым, кому обратилась Apple, был Чак Педл, инженер из компании Commodore Business Machines. Джек Тремиал, польский иммигрант, который пережил фашистский контрационный лагерь освенцем, сформировал компанию Commodore в 1955 году. Поначалу компания занималась ремонтом печатных машинок в Бронксе, штат Нью-Йорк, но вскоре стараниями Тремиала превратилась в ведущего производителя офисного оборудования. Для Педла звонок от Джобса оказался чрезвычайно своевременным. Коммодор только-только купила производителя микропроцессоров MOS Technologies, создателя КИМ-1, и Педл попытался убедить Тремиала, забыть о карманных калькуляторах и выйти на рынок домашних компьютеров. Педл устроил так, чтобы Джобс и Возник смогли показать Apple II правлению Комодор. Впечатленные члены правления спросили, сколько они хотят за это. Джобс запросил несколько сотен тысяч долларов. И им быстро указали на дверь. В Комадор решили сделать такую штуку своими силами. Ничуть не расстроившись, Джобс и Возник сошли, что их должны поддержать в Atari. В итоге Нолан Бушнелл и Джо Кинан пришли к решению, что этот про проект лежит за пределами наших деловых интересов. Но в составе правления был инвестор Дон Валентайн. И мы свели их с Доном, рассказывал Стив Бристоу, который занимал в Atari пост вице-президента по разработкам. Валентай тоже отказался вложить свои деньги, но организовал встречу Apple с 30-летним Майком Маркулой, который незадолго до этого ушел из Intel, заработав себе целое состояние. Маркула был убежден, что Apple ожидает успех, и предоставил Apple не только необходимое финансирование для начала производства компьютера, но и собственный опыт в бизнесе. К тому времени, когда компьютеры Apple II начали сходить со сборочной линии, Commodore уже вывела свой домашний компьютер на рынок. За 599 долларов покупатель компьютера Commodore PET получал целую систему с клавиатурой, монитором, кассетником и, собственно, компьютером в соблазнительном пластмассовом корпусе бежевого цвета. Несмотря на то, что монитор был монохромным, PET получила предварительные заказы на 3 миллиона долларов. Достаточно для того, чтобы добиться успеха. Apple также столкнулась с компанией Tandy, которая принадлежала сеть магазинов радиоэлектроники RadioShack. И которая выпустила еще один компьютер для дома с монохронным монитором TRC-80. Будучи самой мелкой из трех конкурирующих компаний, Apple могла легко проиграть, но вдохновленная видеоиграми, цветная графика и умный маркетинг выдвинули компанию в лидеры. К 1983 году Apple II заняла в США 23% рынка домашних компьютеров по сравнению с 16% Tandy и 10% Commodore. Появление Apple II TRC-80 и PET положили конец эпохе, когда компьютеры могли себе позволить лишь крупные учреждения. Теперь всякий мог заиметь у себя дома компьютер. Однако, хотя большинство людей исходились во мнении, что за компьютерами будущее, лишь у некоторых были идеи о том, зачем именно нужен им домашний компьютер. Чтобы рассчитывать свои налоговые декларации, или же вести коллекции своих пластинок. Или учить своих детей программированию машин, в надежде на то, что эти знания пригодятся детям в будущем, или же просто хранить семейные рецепты или записную книжку на аудиокассете. Оказалось, что первые домашние компьютеры используются практически с одной целью – играть в видеоигры. И многие игры, в которые играли пользователи домашних компьютеров, были версиями тех игр, которые когда-то были заперты в университетских, правительственных или рабочих компьютерах. Эти игры поначалу попадали в дом благодаря журналам и книгам, в которых публиковались исходные данные. А люди должны были вбивать программный код строчка за строчкой. Затем эти игры стали продаваться в магазинах. Компьютер Chess, вероятно, проматер всех видеоигр. Была одной из первых таких игр и поступила в продажу благодаря канадской компании Microwave которая выпустила микрочиз на КИМ-1 в 1976 году. За ней быстро последовали прочие формы компьютерных игр, среди которых были образовательные программы, программы вроде The Origin Trail, игры, разработанные в 1971 году тремя студентами для детей в начальной школе, школы в Миннесоте. Это была игра о жизни и испытаниях, с которыми сталкивались поселен... американские поселенцы во время продвижения на запад страны в середине 1800-х годов. Эта программа стала главным продуктом в школьных классах США в 80-х и начале 90-х. Но одной из самых популярных форм компьютерных игр, достигших домов, стали текстовые приключения. Скотт Адамс, компьютерный программист из штата Флорида, перенес текстовые приключения в домашнюю среду, после того, как услышал на работе в телекоммуникационной фирме Стромберг Карлсон, обсуждение Эдвентуро. «Я приходил рано и засиживался допоздна только ради того, чтобы поиграть еще чуть-чуть. Меня поразила концепция, и это было очень весело», – рассказывал он. Адамс уже сделал на своем компьютере TRS-80 одну игру, которую он продавал через местный магазин Радио Шаг. Эта игра это была игра в собачьи бега с генератором случайных чисел и каким-то количеством текста. Можно было делать ставки на то, какая собака прибежит первой, рассказывал он. Но игра сама по себе оказалась провальной. Я продал, наверное, копии 10. Она была отстойной. Неудивительно, что Адамс понимал, что игра в духе Adventure могла бы стать более популярной, и поэтому принялся за создание подобной игры. Его друзья-программисты считали, что он впустую тратит время. Мне говорили, что попросту невозможно сделать что-нибудь вроде Adventure на компьютере с 16 килобайт памяти, рассказывал он. Его скептически настроенные друзья-программисты знали, Adventure требовалось 256 килобайт гораздо больше, чем у TRC-80. Но Адамс придумал много технических уловок для того, чтобы сэкономить память, что позволило ему запустить на TRC-80 собственную игру Adventure Land. Одной из таких уловок была способность компьютера распознавать команды игрока по первым трем буквам. Adventure Land во многом был похож на Adventure Хотя сама история происходила на открытом воздухе, а не в подземных пещерах. К тому же Адамс отбросил идею столкновения с монстрами и сосредоточился на решении загадок, после того, как получил от своих друзей критические замечания. В самой, самой первой версии Adventureland игра заканчивалась после того, как вы убивали медведя на краю обрыва, рассказывал он. Один из моих друзей сказал, что заканчивается все как-то грубо, и спросил, не могу ли я как-то это исправить. Я последовал его совету, и после этого все мои игры уже ориентировались на семейные ценности. Для играющей публики, привыкшей к основанным на беспрестанном действии играм на игровых автоматах, Adventureland обладала необычной и захватывающей концепцией. Но прежде чем игра обрела популярность, Адамсу потребовалось какое-то время для того, чтобы игра появилась на полках магазинов. Тогда было совсем немного компаний, которые занимались созданием программ для домашних компьютеров и даже продавали игры, рассказывал он. Я начал с небольшой рекламки в компьютерном журнале. Прекрасно помню мой первый крупный заказ. Он был от Мэнни Гарси, который держал «Радиошаг». Чикаго. И заказал у меня сразу 50 кассет. На тот момент я не имел никакого представления об оптовой торговле. Ему пришлось объяснять мне, как тут все устроено. Чтобы сделать все кассеты, мне потребовалась неделя. После чего я ему их отослал. Когда же он получил груз, то перезвонил мне и спросил «А где же упаковка?» Но Адамс был не одинок. По всей территории США компьютерные энтузиасты с деловой хваткой принялись писать игры, которые они надеялись продать растущему количеству пользователей домашних компьютеров. Лишь некоторые из них понимали, что они формируют индустрию. Они копировали свои игры на аудиокассетах или же 5-дюймовых дискетах на собственных компьютерах. Они отвозили или отсылали почтой свои игры в магазины. Ксера копировали инструкции и упаковывали свои работы в пакетики ZipLock которые обычно использовались для того, чтобы сохранять бутерброды свежими. Нехватка игр привела к тому, что многие из этих создателей игр стали получать за свою работу внушительные деньги. Билл Барш, студент университета Беркли, штат Калифорния, был одним из таких. Он начал с того, что создал на своем Apple II серию простеньких игр, а среди которых была копия Pong. Отдав а Apple в обмен на принтер стоимостью 700 долларов права на три свои игры, которые были выпущены в 1979 году под названием Penny Arcade, он стал продавать свои работы Stoneware, небольшому игровому издательству, которым управлял Барни Стоун. Барни сказал, что он считает, что сможет продать эти игры компьютерным магазинам, которые стали возникать повсеместно и по всей стране. Рассказывал Бадж. «Помню, как моя семья поехала в отпуск на Гавайи, а я был настолько увлечен написанием этих игр, что решил никуда не ехать. Я остался со своим Apple II и программировал две недели подряд, поскольку меня никто не беспокоил. А затем, в один прекрасный день, это обернулось чеком на 7 тысяч долларов. Моими ежемесячными роялти». На другом конце США создатели Зорг тоже включились в неоперившийся еще игровой бизнес, сформировав компанию Infocom. «У нас не было никакого плана делать исключительно игры, но после обсуждения идей будущих продуктов Марк Бланк и соучредитель Джоэль Берец высказали, высказали мысль, что Zork могла бы стать хорошим выбором для последующих действий», — рассказывал Леблинг. «Как и друзья-компьютерщики Адамса, Infocom» Волновалась по поводу того, что столь объемную игру, как Zorg, будет просто невозможно уместить на домашнем компьютере. «Было очень много возражений», — рассказывал Леблинг. «Память микрокомпьютеров была на самом деле очень-очень маленькой, а Zorg была очень объемной игрой. Мы не были уверены, что у нас все получится». Несмотря на все сомнения, Infocom все-таки решила действовать. И, разделив оригинал на три отдельные игры, смогла втиснуть игру на примитивные компьютеры того времени. И если Adventureland представила компьютерным пользователям концепцию текстового приключения, то Zorg продемонстрировала надлежащее использование языка и детализированное описание. Первая игра из трилогии Zorg продалась сотнями тысяч экземпляров самых разных компьютерных форматов и превратила Infocom в одного из крупнейших игроков в сфере компьютерных игр. Примерно в то же самое время, когда свет увидели компьютерные игры Zorg, в 1980 году Кен и Роберта Уильямс, супруги из Лос-Анджелеса, Калифорния, двинули идею текстовых приключений в новом направлении, выпустив свою дебютную игру «My Mystery House. Уильямсы оказались в зарождавшемся видеоигровом бизнесе после того, как Кен, внештатный программист, познакомил Роберту с игрой Adventure. Я показал ее Роберте, Роберте, и она схватила клавиатуру и просидела за ней всю ночь. Она в буквальном смысле слова подсела на эту игру. Когда же она ее прошла, то захотела, чтобы я сделал нечто похожее, а она смогла бы сделать дизайн, рассказывал Кен. Роберта рассматривала текстовые приключения как новый захватывающий способ повествования и приступила к работе над игрой о загадочном убийстве. Сама же игра создавалась под впечатлением от настольной игры Клакдо и бестеллера Агаты Кристи 10 негритят. Она набросала игровые локации и сюжет по, на оборотной стороне больших листов – упаковочной бумаги, в то время как Крис занимался претворением ее идей в жизнь на их Apple II. В отличие от Адамса и Инфоком, Роберта решила, что одним, из, что одним только текстом здесь не обойдешься, и настояла на том, чтобы Кен позволил ей включить в игру черно-белые наброски, которые, невзирая на ограничение памяти Apple II, иллюстрировали каждую локацию вместе с текстом. Это отказ смириться с ограничениями технологий, в то время, когда большинство создателей игр делали свои творения, исходя из собственных навыков программирования, впоследствии стал определяющим подходом Роберты при создании игр. Я всегда думала о сюжете, персонажах и игровом мире, утверждала она. Мне было нужно определиться со всем этим еще до того, как я начну думать о структуре игры, движке или интерфейсе. Игровой движок выстраивался исходя из моих идей, а не наоборот. Семейная чита выпустила игру через компанию Кена Online Systems и превратила свой кухонный стол в кустарный цех, в котором их Apple II, экземпляр за экземпляром, производил их игру. Каждый экземпляр игры упаковывался в зиплок вместе с отксерокопированной инструкцией. Затем они принялись обзванивать все компьютерные магазины, которые были им известны, с просьбой взять их игру на реализацию. Было всего 8 мест, которые торговали программами. Дозвониться до них не составило труда. А поскольку программ тогда особой не было, наше предложение показалось им очень заманчивым, рассказывал Кен. За 6 месяцев они продали более 3000 экземпляров игры по цене 24 доллара 95 центов. И вскоре у них появилось достаточно денег для того, чтобы превратить свое занятие в полноценную работу и перебраться из Лос-Анджелеса в горные предместья Сьерра-Невады. Несколько позднее они переименовали свою компанию в честь своего нового дома, назвав себя Sierra Online. Их вторая игра, вышедшая в 1981 году, сказка The Wizard and the Princess, двинула идею иллюстрированного текстового приключения еще дальше, предложив игрокам цветные иллюстрации. Использование графики в играх Sierra Online вызвало совсем разные реакции у Infocom и компании Адамса Adventure International. Адамс в конечном счете последовал примеру Sierra Online и стал добавлять в свои игры цветные иллюстрации. Infocom же ударилась в другую крайность и стремилась сделать текст своим достоинством, заявляя в рекламе «Мы выпускаем самую сильную графическую технологию в мире» размещая это заявление рядом с изображением большого сверкающего мозга. Однако текстовые приключения были не единственными играми, которые пользовались успехом у пользователей домашних компьютеров. На компьютерах также стали появляться и авиационные тренажеры. Такого рода программы всегда находились на грани между тренировкой и развлечением. Эдвин Линк-младший, производитель органов из или производитель органов из Бингемтона в штате Нью-Йорк, создал первый авиационный тренажер Link Trainer еще в 1929 году. Link Trainer состоял из кабины, находящейся на подвижной платформе, и использовал моторы, мехи органа и записанные звуковые эффекты с целью как можно точнее сымитировать ощущение полета на самолете. Изначально Линк рассматривал свое устройство в качестве своеобразной карнавальной карусели, работавшей от монеток, но ее же можно было использовать и в качестве учебного пособия для обучения пилотов основам полетов, еще до того, как они смогут сесть в настоящий самолет. Его патент 1931 года описывал машину как комбинации учебного устройства для летчиков-студентов и развлекательного аппарата. Неожиданное начало Второй мировой войны навело военных на мысль, что это устройство может быть использовано в качестве инструмента для учебы, после чего ВВС США заказали более 10 тысяч Link трейнеров. На протяжении всей войны на этих устройствах основы пилотирования изучило более 500 тысяч будущих летчиков. Уже после войны авиационные тренажеры стали стремительно развиваться поскольку начался рост гражданской авиации. А гонка вооружений времен Холодной войны подпитывала инвестиции в более продвинутые тренажеры. К началу 60-х годов у авиационных тренажеров были уже подвижные камеры, которые проецировали на модель ландшафты, дабы воссоздавать визуальное ощущение полета. Несмотря на все улучшения, непрерывно возрастающая сложность авиационной техники – означало, что механические тренажеры едва ли способны в полной мере воссоздать ощущения, которые так полезны в обучении. Поэтому, когда в конце 60-х годов компьютеры с визуальными дисплеями стали восприниматься всерьез, авиационные тренажеры перебрались в цифровую среду. Этот переход не только улучшил эффективность тренажеров, но и позволил любителям и людям, мечтающим стать пилотами и имеющими доступ к компьютерам, по пробовать их в действии. Одним из таких пользователей был Брюк Артвик, студент-физик и пилот. Когда появились первые домашние компьютеры, Артвик полагал, что другие пилоты-любители ухватятся за возможность иметь у себя дома авиационный тренажер. Он сформировал собственную компанию Sublogic, Logic, которая занималась разработкой программного обеспечения. И написал Flight Simulator. Первый авиасимулятор для домашнего компьютера, который дебютировал в Apple II в начале 1978 года. Flight Simulator стремился воссоздавать реальность настолько подробно, насколько это позволял Apple II, используя для этого настоящую физику и предлагая на выбор широкий выбор самолетов. От самолетов-опылителей до реактивных истребителей. Популярность работы Артвика вдохновила многих других на создание для домашних компьютеров самых разных авиасимуляторов, которые быстро разделились на военную и гражданскую авиацию, а также симуляторов э, прочих транспортных средств, среди которых были подводные лодки, космические шатлы, вертолеты и танки. Первые годы существования домашних компьютеров воссоздание настольных военных игр стало еще одним направлением развития компьютерных игр. Как и в случае с Dungeons and Dragons, главной мотивацией переноса их на компьютеры была их математичность. Настольные военные игры вышли из военной игры Kriegspiel, созданной для прусской армии в 18 веке, для подготовки офицеров, эта игра превратилась в национальную страсть. Набор с тщательно сделанными фигурками солдатиков рассылались во все воинские подразделения. Кайзер посещал тут турниры, а оригинальный свод правил на 60 страницах вследствие был расширен данными реальных конфликтов. Когда Пруссия в 1866 году победила в семинедельной войне, Австрию, а затем в начале 1870-х годов Францию, страна благодарила за свои победы э, Крайзер, Кайзер. Впечатлен, впечатленные военными успехами Пруссии страны-противники, включая Японию, быстро переняли эту игру. За свой успех в русско-японской войне 1905 года японцы благодарили именно ее. Семьи по всей Европе также начали играть в игру используя игрушечных солдатиков. Повальное увлечение этой игрой было таково, что в 1913 году писатель-фантаст Герберт Уэллс написал «Маленькие войны». Свод правил для игрушечных солдатиков, которых порой называют основой современных настольных военных игр. Повальное увлечение исчезло лишь после поражения Германии в Первой мировой войне. Но упертые поклонники игры никуда не исчезли, и любители подобного рода игр было достаточно и в 70-х годах. Но как и игрокам Dungeons and Dragons, которая сама была создана тремя разработчиками военных игр, фанатам солдатиков приходилось играть в затяжные игры, где основное количество времени уходило на решение сложных уравнений, которые и определяли результаты сражений. Поклонникам таких игр не понадобилось много времени, чтобы понять, что компьютеры могут значительно облегчить им жизнь. И к началу 70-х годов начали появляться простенькие иг военные игры вроде Civil War, созданные по мотивам американской гражданской войны. Домашние компьютеры поощряли дальнейшее развитие компьютеризированных военных игр. Но лишь некоторые из них могли дать игрокам нечто больше, чем простое воссоздание ощущений от настольных игр. Они были довольно убогими, рассказывал Крис Кроуфорд. Игрок в военные игры, который начал делать видеоигры в конце 70-х на университетских компьютерах. Большинство коммерческих военных игр было написано на бейсике, и для размещения фигурок использовалось привычное поле. Ответом Кроуфорда на нехватку идей у первых создателей военных игр стала игра «Танктикс», воспроизводившая танковые сражения которую он создал в 1977 году на своем рабочем компьютере IBM 1130 в Калифорнийском университете. «Я играл настольные военные игры и прекрасно знал о том, как важна неопределенность в сражении. Неясность боевой обстановки я рассматривал как важный элемент симуляции боевых действий», рассказывал он, и тут сноска, «неясность боевой обстановки или туман войны». Военный термин, которым определяют уровень неопределенности в бою. Например, незнание места расположения вашего противника или же их возможностей по объему поставок. Настольные игры обычно не моделировали туман войны из-за невозможности удерживать в секрете шаги других игроков. Неопределенность начисто отсутствовала в настольных играх. Я полагал, что компьютеры могли бы решить эту проблему. Я не думаю, что люди осознавали, насколько огромным шагом вперед это было. Большинство привыкло к отсутствию этой неясности и считало полную осведомленность чем-то само собой разумеющимся. Им не нравилась идея с неосведомленностью. Кроуфорд продвинул идеи гораздо дальше. В игре «Eastern Фронт 1941» которую он написал в 1981 году, после того, как стал работать в подразделении Atari, которое занималось играми для домашних компьютеров. Истон Фронт 1941 представила идею военного конфликта в реальном времени. Настольные игры были пошаговыми, а большинство компьютерных военных игр просто следовали их примеру. Кроуфорд сделал так, чтобы компьютерные игроки могли принимать свои решения, но сами действия в игре не происходили немедленно. Движок игры мог подождать, пока все решения будут приняты, а затем выполнить все решения игрока одновременно, копируя естественное течение войны. Последним важным жанром, который перешел на домашние компьютеры, стали ролевые игры. И первопроходцем здесь оказался Ричард Гэриот, подросток из Хьюстона, штат Техас. 1977 год стал поворотным годом в жизни Герриота. За те 12 месяцев соединились все те факторы, которые и сделали Герриота одним из самых успешных игровых разработчиков. «Все происходило довольно быстро», – рассказывал он. «Сначала жена моего брата дала мне экземпляр «Властелина колец», и сразу после того, как я прочел книгу летом 1977 года, я пошел на семинедельные летние курсы для учащихся ст старших классов в университете Оклахомы. Там я узнал о компьютерном программировании, математике и статистике. Когда я туда приехал, то все студенты не только читали «Властелина колец», но и вовсю, в, но и вовсю играли в игру and Dragons», в которую и я стал играть по вечерам. К тому же у нас был доступ к нескольким первым компьютерам, которые тогда стояли в университетах и которых не было в средних школах. По прибытию в университет его встретила группа студентов, которая из-за отсутствия у Герриота южноамериканского акцента ошибочно приняла его за англичанина и дала ему прозвище Бритиш. Герриот подхватил это прозвище и впоследствии назвал свое альтер-эго в Dungeons Dragons лордом Бритишем. Вдохновленный троицей своих открытий, Толкианом, Dungeons and Dragons и компьютерами, Гарриот вернулся в Хьюстон и принялся писать игры на примитивном компьютере с телепринтером, который стоял в его школе. Я начал писать игры, которые обычно называл D&D1, D&D2, D&D3 и так далее. Конечно же, из-за уважения к Dungeons and Dragons, рассказывал он, на Телетайпе было очень сложно создавать программы, поскольку... Э Приходилось сначала писать каждую строчку кода программы на бумаге. Отец Гэриота, Оуэн, астронавт НАСА, заметил, над чем работает его сын. И предупредил его, что его проекты выглядят слишком амбициозно. Это была объемная программа, особенно по сравнению с теми, что люди пытались писать в те дни. Кажется, моя программа требовала около тысячи строчек кода. Или около того. Сегодня это звучит смешно, но тогда это казалось чем-то невероятным, рассказывал он. Мой отец говорил, Ричард, вряд ли ты заставишь работать свою программу, поскольку она очень сложна. Я сказал, что хорошо мотивирован, чтобы добиться своей цели и предложил заключить со мной пари. В том случае, если у меня все получится и я смогу представить рабочую версию dnd 1 я готов... Оплат... Он был готов оплатить мне половину стоимости персонального компьютера. А тут как раз вышел Apple II. Спор подстегнул Гарриота, Ему удалось запустить, компьютер... запустить игру на компьютере PDP-11, к которому был подключен телетайп его школы. Даже несмотря на то, что D&D-1 была первой игрой, которую написал Гарриот, здесь уже были видны зачатки Ultima. Вне видеоигрового сериала, который впоследствии принес Гэриоту славу и богатство. Несмотря на то, что все это нужно было печатать на бумаге, в ней было много от ультима, рассказывал Гэриот. Небольшие звездочки означали стены, пустое пространство коридоры, знак электричества обозначал сокровище. И все это на карте размером 10 на 10 символов. Допустим, если ты хотел сдвинуться на север, юг, восток или запад, то тебе нужно было подождать секунд 10, пока отпечатается новая карта размером 10 на 10 символов, и ты сможешь снова сражаться с монстрами и искать сокровища. Отец гарриота сдержал свое слово и помог сыну купить Apple II. К тому моменту, когда ему привезли компьютер, гарриот уже наштамповал целую серию новых версий своей игры и добрался до D&D-28. Заполучив в свои руки Apple II, Гэриот принялся работать над D&D-28B, которую он вскоре переименовал в Alakabed World of Doom, поставив себе цель добавить в игру графику, в отличие от его предыдущих игр, где использовался только текст. После того, как он поиграл в другую игру на Apple II Escape, он придумал дать игроку в подземельях вид от первого лица. В Escape ты смотрел на все сверху вниз, наблюдая за тем, как генерировался лабиринт, после чего падал в середину этого трехмерного лабиринта, откуда потом нужно было как-то выбираться. Правда, у это и мыслях не было заниматься продажей игры. На самом деле, я игру написал для себя и своих друзей. По вечерам мы играли в Dungeon and Dragons, и я поставил компьютер неподалеку, чтобы люди могли в него играть. Летом 1979 года, закончив работу над Алла Кабес, Берриот получил работу помощника на лето в магазине Computerland в э, Clear Lake City, штат Техас. Однажды вечером после работы он решил поиграть свою игру и загрузил ее на один из Apple II, которые продавались в магазине. Это тут же заметил управляющий магазина Джон Аллейер. Он сказал, «Ричард, эта игра намного лучше, чем любая из игр, которые у нас продаются, поэтому тебе нужно серьезно подумать насчет распространения», – рассказывал Гэрриот. Аллеер согласился взять игру на реализацию, и, чтобы он мог пустить игру в продажу, Гарриоту пришлось потратить 200 долларов на пакеты, зиплок и дискеты – и размножить инструкции. «Я тогда думал, что это целая прорва денег», рассказывал он. Одна из копий Алла Кабес, которая Герриот сделал для Computerland, попала в руки Калифорния Pacific Компьютер, одного из крупнейших дистрибьюторов программ на территории США в то время. Они позвонили мне, затем выслали билеты на самолет до Калифорнии, чтобы я смог прилететь к ним и подписать контракт по которому они согласились платить мне по 5 долларов с каждой, с каждой проданной копией, рассказывал Герриот. California Pacific Computer также высказала предложение использовать для продвижения игры персонаж Герриота, лорда Бритиша, который был указан в титрах Алла Бедс наряду с его настоящим именем. Они сказали, знаешь Ричард Герриот, прекрасное имя, но не такое запоминающееся, как Лорд Бритиш. Так почему бы нам просто не выкинуть Ричарда Гэриота из титров, рассказывал Йод давший маркетинговому ходу зеленый свет. Игра, основанная на Dungeons and Dragons, оказалась чрезвычайно привлекательной для владельцев домашних компьютеров. Игра продалась общим тиражом в 30 тысяч копий, а Гарриот заработал на этом 150 тысяч долларов. Значительно больше, чем его отец-астронавт заработал за год. «Я ведь еще в школу ходил, поэтому я и представить не мог, насколько огромные это были деньги», – рассказывал Гарриот. «Я просто сделал то, что хотел. Я заработал достаточно денег, чтобы это заметили мои друзья и родители». И стало очевидно, что теперь мне нужно сделать продолжение. Последовавшая в 1980 году за Алла КБС, игра Ultima The First Age of Darkness стала еще более успешной, продавшись тиражом порядка 50 тысяч копий. Но вскоре у Герриута появились конкуренты. В 1981 году компания SirTech выпустила свою ролевую игру под названием Wizarding Proving Grounds of the Mad Overlord, которая предлагала гораздо лучшую графику и в которой игрок возглавлял целую группу авантюристов в отличие от героя-одиночки из игр Герриота. В сравнении с игрой Гарриота она продавалась в соотношении 2 к 1, и вскоре конкуренция между создателями ролевых игр вышла на новый уровень, поскольку у каждый стремился превзойти другого, вводя в свои игры все новые и новые особенности. В Ultima 2 The Revenge of the Enchantress, созданной в 1982 году, Гарриот дал возможность игрокам разговаривать с компьютерными персонажами, а не только сражаться с ними. В том же году Техас Instruments заменила черно-белые рисунки, которые использовали для изображения своих подземелий в Wizard и Ultima на цветные туннели в своей игре T Tunnels of Doom. Wizard 2 The Knight of Demons также выпущенная в 1982 году, давала возможность игрокам импортировать своих персонажей из первой игры. Ко времени выхода Ultima 3 Exodus в 1983 году игровой рынок для домашних компьютеров все больше походил на настоящий бизнес. Быстро росло число владельцев домашних компьютеров и столь же быстро росло количество игр для них. Домашний компьютер освободил игры компьютерных ученых из сетей Академии, позволил им обогатить диапазон видеоигр и вывести их в сферу домашних развлечений. Но все же с наступлением 80-х мало кто обращал особого внимания на игры, упакованные в пакетики Ziploc и лежащие на полках компьютерных магазинов. Поскольку внимание играющей, играющей публики было приковано к игровым автоматам, и новому поколению игровых консолей, которые несли с собой самое настоящее помешательство на видеоиграх на всей территории США. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, кто дожил до этой минуты. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.